Дым табачный, воздух вывел, комната, голова вкрученных в скомаде. Вспомни, за этим окном впервые Руки твои и кладил гладил. Сегодня сидишь, вот сердце в железе, День еще выгонишь, может быть, из ругав, В мутный передний долго не влезет, Сломанная дрожью рука в рукав. Выбегу тело в улицу, брошенное, Дикий, обезумлюсь отчаяниями сейчас. Не надо этого, дорогая, хорошая, Дай простимся сейчас. Все равно любовь моя тяжкая гирибь, Висит на тебе куда бы не бежала. Бы. Дай в последнем крике выребить, Короче обиженных жалоб. Если бы Катур дому морят, Он идет, разляжется в холодных водах.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 И в пролет не брошусь, и не выпью яда, и курок не смогу над виском нажать. Ты на мною, кроме твоего взгляда, не властно лезвие, ни одного ножа. Завтра забудешь, что тебя короновал, что душу цветущую любовью выжит, и суетный дней цветнетный карнавал, растреплет страница моих книжек. Слов мои сухие листья ли заставят остановиться, жадно душа. Да и хоть последней нежностью выстелить твой уходящий шаг